И здорово тебе, мой дорогой друг! У нас сегодня будет быстрое видео, честно обещаю, без долгого вступления. Я тебе покажу и расскажу, что внутри вот таких вот залитых трухляшек эпоксидкой. Они стабилизированы под вакуумом, эпоксидной смолой. Это реально трухляшки с дырочками от подчервяков береза. Сейчас покажу исходный материал. Исходный материал это вот такой вот гнилой березовый пень, который я бережно распилил на вот такие вот брусочки, и на радиаторе высушил. Это все высохло. Теперь это достаточно плотные шпальты вот такие вот получаются. Где-то, конечно, оно весьма червивое вот такое вот. И более-менее трухлявенькое. А что-то получилось действительно очень плотное и интересное. Будем работать с этим дальше и смотреть. Ну а пока мы сейчас распакуем вот эти штуки. И распилим их на, немножечко на ленточки. И посмотрим, что внутри они себя представляют. Но я могу уже сейчас видеть, что это практически пластик, несмотря на то, что эпоксидка не такая текучая, как составы для стабилизации древесины, в прям совсем трухляшки их можно лить под вакуумом и оно все-таки проникнет вовнутрь, и будет хорошая хорошая интересная вещь. Они получились у меня немного разного цвета, соответственно это белое, такое молочного, а это вот такое вот слегка голубоватое. Я его добавил просто, чтобы разделить немного. Распакуем, естественно ножичком, не будем заморачиваться. Формы это обычные PET-бутылки, которые просто ужал с помощью Фены строительного, они вот таким вот образом красиво садятся на любую из форм. И туда уже проливается эпоксидка, чтобы не переводить эпоксидку в большом объеме, чтобы эпоксидка впитывалась. Соответственно, подливал по чуть-чуть, она уходила вовнутрь под вакуумом и так несколько раз подливал. В итоге здесь даже она очень сильно ушла и не долил. Открываем. Верхняя часть, которая осталась еще с пустыми, с пустотами. Пустоты есть, но это уже не дерево, это уже пластик. Трухлявая древесина выдержала бы такое. Возьмем вот такой вот кусок и попробуем по нему постучать. Ну вы сами понимаете о чем речь. Ну и вот второй кусочек, то же самое. Достаточно увесистый, как и этот. Эпоксидка все-таки много весит. Ну, то же самое вот со шпальтом. Сейчас мы также продемонстрируем. Ничего. Ну и попробуем немножечко пильнуть и посмотреть. Ну, приступим. Главное, защищайте органы дыхания и глаза. Итак, мы распилили поперек с каждой стороны наши кусочки и получили весьма противоречивые показатели. То есть вот эта вот синюшная штука пропиталась не до конца. Но опять же я это вакуум создавал, блин, ручным насосом и в самодельной камере. Может быть, естественно, я попозже себе куплю непосредственно уже камеру специально для вакуумации там и как бы сам насос вакуумный. Может быть, тогда получится получше делать это. Но оно очень твердое, стабильное, но вот есть места, такие весьма, они прям проглядываются. То есть основа, которая сильно пропиталась, которая сейчас ясно дураку, что это пластик, есть вот, вот такого синего цвета, это пропитанная. То есть сюда проник, проникла эпоксидка, а вот есть вот такие вот как раз места с трухлей, но они... То есть они не ковыряются сильно пальцем, но вот если сильно пытаться ковырять, они прожимаются. То есть, нужен, то есть, нужно в любом случае больше вакуум и уже смотреть. Так что, тут может быть такое, что эту, вот эту часть я уже заливал, эпоксидка у меня постояла минут 20-25, возможно слегка уже подостыла, то есть в разведенном состоянии, и я уже заливал ее, возможно она уже была более чуть густой, надо было возможно подогреть на радиаторе, слегка ее она стала бы более тягучей. Но, тем не менее, я думаю, что если сделать из этого какую-то ручку, сверху опять же покрыть той же эпоксидкой, получится безумная красивая штука. Можно использовать для мелочевки. Интересно. Второй кусочек белый. Вот отпилил вот эту часть, которой, э, часть которая была не, соответственно, без эпоксидки. Но она пропитанная полностью. Но есть опять же такие вот места. Вот они, светлые слегка. Которые... Возможно, не вобрали в себя эпоксидку. Сейчас посмотрим. Да, эти места мягкие и проминаются. А вот, вот это вот рядом синеватая, она уже никак не берет вообще. А вот это прям трухля. Но, но, в любом случае. Это пластик. И то же самое да, видно здесь на общем куске. Что вот есть проникновение, грубо говоря, на 90%, на 95%. Но с этой стороны, где эпоксидки больше, с этой стороны прям все значительно-значительно лучше. Вот такие вот красивые срезы получаются. Я сейчас это все еще немного попробую фугануть, чтобы это выглядело красиво, и намочить. Здесь совсем-совсем небольшая каверна, которая осталась трухлявой, а так полностью все-все-все-все в смоле. Итак, давайте посмотрим на профугованные части. Ну, на этом кубике видно, что пропиталось достаточно плохо. Но я грешу, опять же, на то, что сказал в самом начале, что смола немного подостыла и подгустела. Только лишь из-за этого. Но в любом случае в токарку, в какие-то маленькие детальки это можно пустить. То есть никто не говорит о том, что это стабилизация под ручку ножа, либо еще что-то. В токарку это симпатично будет. А вот здесь уже все гораздо интереснее и получше. Очень сложно на самом деле отфуговать кубик. Это еще и ножи подсели после обработки. Предыдущих эпоксидных штук. Вот здесь прям очень хорошо проникла смола. Прям такая. Заметно. Вот небольшие каверны, трухляшки Но опять же это все можно под залить. А с этой стороны прям очень-очень-очень-очень хорошо. Все очень плотное, все очень красивое. Безусловно, это на какие-то рукоятки, как повторюсь, не пойдет, да и неудобные не эти кусочки. Но это пойдет на маленькую какую-то миниатюрную токарку. Вот такая вот красота. Так вышло, что у меня был целый трухлявый дубовый пень. И вот у меня вот оно, все это уже высохло. И все это будем подзаливать, и будет красота. И эпоксидка будет литься ручьем снова! Ну, а ты не забывай прокомментировать и сказать свои мысли. Я недавно общался со специалистом, который стабилизирует непосредственно древесину для рукояти ножей, и он ясно дал понять, что шпальт, в принципе, вообще не ценится именно в рукоятках для ножей. Их практически никто не покупает, и он имеет свойство разрушаться впоследствии потом по вот этим вот как раз черным линиям но это для, от, как раз по поводу стабилизации непосредственно составом пропитывающим специальным для стабилизации по поводу эпоксидки мне ясно дали понять что ну это такое только лишь как раз вот такие вот совсем рухлите э, заливать пробовать стабилизировать никак не плотные куски древесины потому что смола туда просто-напросто не проникнет мы попозже попробуем еще развести смолу со спиртом. Я нашел в интернете, что так типа смолу можно сделать более жидкой. Но посмотрим. А в любом случае, и эти кусочки очень даже интересны. И пойдут на интересный проект. Подписывайтесь, напишите ваши комментарии. Спасибо большое, что меня посмотрели. Удачи вам!